Друзья, всем добрый день. Меня зовут Давид Резаев, я председатель Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров. Сегодня мы работаем в полях, так сказать. Сегодня мы выехали на осмотр локации. Будем сегодня смотреть там Хаус. Он находится на публичном предложении. У него хорошее падение цены. С 14 миллионов рублей он падает до 7 миллионов рублей. И чтобы данное видео сегодня не было скучным, я сегодня взял с собой на осмотр топового брокера по недвижимости. Это Ольга Демидова. вот Прошу чтобы любить и жаловать. И жаловать. Привет, Оль. Привет, а, Давид. Я знаю, что тут а, очень редко продаются таунккаусы. А, подтверди или проверни данную информацию? Что ты скажешь вообще? А, вообще, я очень рада, у меня уникальная возможность сегодня през презентовать тебе данного рода объект, а потому что это реально уникальное предложение. Почему? Первое. Вы приобретаете не только квадратные метры, но и свое здоровье, Давид. Круто. Это точно, потому uh -huh. что посмотрите на это озеленение, которое вокруг, uh -huh. которое будет создавать вам не только настроение, но и действительно давать вам очень много плюсов. Согласен. А, второе, что немаловажно... Мне, мне уже начала продавать, Второе, что немаловажно, у вас тут город в городе. Вы находитесь в городе, но в то же время у вас такой частный сектор. Посмотрите на это социальное окружение. Когда мы ехали сюда, ну, то есть не надо даже ничего дополнительно объяснять, какие у вас соседи, какое у вас будет складываться тут взаимодействие как ваши дети будут развиваться именно угу. в кругу таких замечательных же людей. Еще, я, можно я тебя чуть прибью. Еще хочу добавить, что даже если данный таунхаус уйдет по рыночной цене торгов, это прям будет нормально. 100%. 100%. Потому что в свободной продаже тут нету такого. Я, естественно, как профессионал, сделала мониторинг перед тем, как угу. мы сюда поехали. И... Здесь продается всего лишь два участка, uh -huh. два участка, и стоимость их идет от 10 миллионов рублей. То есть угу. это просто голые участки, без каких-либо строений. Угу. И на некоторых даже нет коммуникаций. Вот это, а, да. Стоимость доходит до 20 миллионов. Здесь хоть нет столько земли в угу. да, вашей собственности, но у вас есть в любом случае места Добрые общего соседи. пользования. У вас есть места общего пользования, где вы можете сделать и шашлычок, и футбольщик погонять. То есть это очень-очень важно. Я предлагаю пройти уже в сам объект а, зайдя в тонхаус мы попадаем с вами в техническое, так сказать, помещение угу. это гараж, здесь вы можете наблюдать все вентиляционные вещи, коммуникации угу. ну, вот. пройдемте? да, пойдемте Что отличает тонхаус от дома? А, есть, безусловно, свои плюсы. Дом вы на одном этаже находятся 3-4 комнаты. Это и свои плюсы, но и свои минусы. Mm -hmm. Танхаус позволяет вам не уставать друг от друга, потому что вы практически не пересекаетесь. Здесь есть абсолютно все коммуникации. Тепло у нас за счет газового котла. Очень хорошая фирма, обратите внимание. Здесь центральный водопровод и подача холодной воды, соответственно. На каждом, этаже, mm -hmm. на каждом этаже у нас есть свои санузлы, что тоже огромный плюс. Вам не надо с третьего этажа бегать на первый. Это, кстати, очень удобно. Да, это очень удобно. Здесь это продумано Слушай, и, и балкончик здорово. такой аккуратненький. Я вот, если честно, тащусь по балкону. Ну, конам. здесь не совсем балкончик, здесь такая английская... Версия э, балкона. Да, вещь, но тем не менее обезопасена, mm. обезопасена от детей. Приятно смотреть. Да. Не выпадет. Конечно, в самый крутой этаж мы не попадем. Для меня лично и для всех клиентов, как показывает практика, мансардные этажи это самая любимая часть. Вот она находится там, но <говорит> вы можете давить сами, посмотреть. Это очень объемное пространство, светлое, где вы можете. Ух ты! Открыть. Оно реально большое там! А, вообще дом класс. это мансарда э, Ух, и камень. Вообще класс. Это вот то, что определяет частный сектор. Там прям Бугустрова. на три зоны можно разделить легко. Тут отличная вообще такая спальня, mm. зал на третьем этаже можно сделать какое-то лофтовое пространство. Нет, здесь сто процентов, знаешь, на такой семьи без деток. Да. Первая у них идет кухня, здесь у них спальня, а третий этаж это вот именно игровая зона угу. отдыха, кальянчик покурить, потому что там очень много окон, что угу. позволяет это сделать. Слушай, ну мне кажется, по цене прям хорошо. А, потому... Смотри, угу. а однокомнатная квартира сейчас с ремонтом стоит... Минимум 7 миллионов. Но ну, да. ремонт ты сам понимаешь. От застройщика установка угу. а с ИКЕ. Ну, это как бы... А здесь вы приобретаете танхаус. Угу. А, пусть это не там, небольшой участок, но это, извините, своя частная собственность, где ты можешь выйти поставить мангал, вы имеете возможность общаться с соседями, вы их видите, потому что у вас пересекаются mm -hmm. машины. У вас всегда есть, куда поставить машину, вы как минимум об этом не думаете, экономите на паркеринге. Вот. Потому что за 7 миллионов сейчас можно купить только однокомнатную квартиру. Реально. Здесь, понятно, нужно вложиться в ремонт, но э, самая основная часть уже сделана, потому что самая затратная – это коммуникация. Это коммуникации, ну, это да, стены, это перегородки, здесь это все уже сделано, ну, как бы это огромный плюс. А, смотрите, обратите внимание, что здесь установлены абсолютно все коммуникации. Еще раз повторюсь, что это дорогостоящие вещи, на которые вы уже точно не будете тратить. Это электричество, это газовая, газовая колонка, это вентиляционные все решения, коммуникации. Очень важно, что вход в квартиру находится с внутренней стороны двора. Uh -huh. Потому что вы видели, когда мы заезжали, там и улицы меньше, и меньше вот всяких площадок для вообще проведения отдыха. Uh -huh. У вас здесь целая вот такая большая площадка. У вас здесь огромный кусок зелени. Здесь, детские гор, здесь детская площадка. И когда вот здесь будет зелень, представляете, сколько у вас будет кислорода. Потому что там столько деревьев нет. Это еще один из плюсов. Я думаю, что осмотр закончен. Друзья, с.. Спасибо, что смотрите данное видео, давайте напишем в комментариях, спасибо большое Ольге, мне безумно понравилось, кстати, напишите вам понравился ли обзор, распаковка жилой недвижимости от лучшего брокера по недвижимости. Знаешь, я всегда заканчиваю свои показы с клиентами следующим образом. Я всегда говорю, купила бы я данный объект или нет. А, моя кредо – это честность. Угу. Данный объект, да, ну, я Купила бы, да? Да, данный объект я бы точно купила еще и по такой привлекательной цене. Потому что это действительно достойное предложение на сегодняшнем рынке. Супер! Ольга, спасибо большое за оценку, за распаковку, за обзор, все, друзья, спасибо вам большое, спасибо за внимание, увидимся с вами в следующих видео, напишите в комментариях, понравились ли вам а, такие вот выезды на осмотр лотов, и если да, то будем для вас это делать почаще, и на каждый просмотр недвижимости будем брать с собой О Ольгу, если ты не против. Я за. Да. Все, спасибо за внимание, пока-пока.